Начнем с того, что вообще поймем, какой запрос сейчас на рынке самый популярный. Таня, ты сейчас мне просто самое сердечко. Эти вопросы, вообще, эта тема. Когда наилучшее время для покупки квартиры? Пять лет назад. Ха -ха -ха. Здесь в машину времени вернулся в 2019 год. Я вас очень прошу, не делайте фисташковый унитаз. Не надо! Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова. Я исполнительный директор компании «Реалпроект». Так получилось, что сейчас я нахожусь в поиске недвижимости. При подборе квартиры лично я всегда обращаю внимание на то, что можно будет изменить под себя, какую перепланировку там получится сделать. Наверное, ничего удивительного тут нет, учитывая мою профессию. Но это заставило меня задуматься, одна ли я такая, может другим покупателям это тоже важно. Я решила расспросить своего риэлтора Анну Жукову, которая помогает мне с поиском квартиры. На что обращать внимание ее клиенты, когда выбирает жилье? какие планировки сейчас в тренде у застройщиков, а чего на рынке уже не встретишь. Давайте знаем. И сегодня у нас в гостях Анна Жукова, практикующий риэлтор в Санкт-Петербурге. Всем привет. Аня, буду мучить вопросами. На самом деле их очень много и от наших подписчиков, Я и лично говорю. от меня, поэтому давай. Начнем с того, что Вообще поймем, какой запрос сейчас на рынке самый популярный. Давай начнем с этого. Смотри, получается, самые самые частые запросы, которые возникают у людей, с которыми работаю, ну и в целом у коллег на рынке, я думаю, они со мной согласятся, это покупка недвижимости для инвестиций, это также покупка недвижимости для жизни. Но в основном, что люди хотят для себя приобрести, это квартиры 2 евро планировки, либо это 3 евро планировка. То есть от студии мы уже отходим, так как рынок ими перенасыщен. То есть я не скажу, что никто не хочет студии, все равно пользуется популярностью, но не такой. Если мы говорим про самые востребованные там, вообще лоты, которые есть на рынке, это в основном 2 евро планировки и 3 евро. Их достаточно на рынке? Рынок насыщен такими планировками? Я бы сказала, что рынок сейчас переходит на эти форматы, не у всех застройщиков есть такие варианты планировок, один застройщик прям четко на них специализируется, но также предлагает клиентам и однокомнатные квартиры классические, потому что люди еще тоже не совсем перешли к такому формату планировок, то есть европланировка, да, это когда у нас есть кухня-гостиная и приватная а, спальня. Вот а Кто-то этого формата не понимает, не принимает и говорит, мне нужна классическая однокомнатная квартира, где в нем будет 15-20 квадратов спальня и кухня там от 9 до 12 квадратных метров. То есть 2 евро планировка — это принципиально другой формат, где большая просторная кухня гости То, yeah. То есть вот смотри еще раз, однокомнатная mm -hmm. квартира, она же 2 евро. Можно провести равно. Это все равно однокомнатная квартира. Одной площадью они будут? Они могут быть одной площадью, то есть в 32 квадратных метра, в 35, в 40 квадратных метров можно разместить либо однокомнатную квартиру классическую, либо это будет 2 евро планировка. Где у нас уже наоборот большая да. кухня, да. столовая, гостиная, как угодно ее да. можно назвать, и комната уже как раз-таки 9-12 да, да, примерно так. Ну, то есть, для чего это делается? Для того, чтобы э, у людей, когда они приходят после работы, у них было место для проведения досуга с семьей не в комнате, э, а вот именно вот э, кухня-гостиная. То есть, 2 евро планировка, она в целом предполагает, что в квартире будет жить 2 человека. То есть, один, два, ну, максимум три человека. И 3 это уже много. Вот. ребенок. Да, возможно, что это ребенок, и это вот... Уже переход к 3 евро планировки, где будет кухня-гостиная и две спальни. Поэтому вот как раз самый частый запрос, это как раз вот 2 евро и 3 евро квартиры. А 3 евро, это получается условно двухкомнатная квартира, где да. точно так же большая кухня-столовая идет. Все верно. Да, и нам может быть 16 квадратов, 17-18, но ну, в идеале, чтобы это было, допустим, 22 квадрата и, к примеру, 2 окна. Больше света, больше воздуха. И прям красиво, и удобно, и комфортно, самое главное. Mm -hmm. Ну, и в таких квартирах выделяют уже зону. Кухонную, Конечно. Да. обеденную, да. да. То есть зона рабочая для приготовления а, еды, соответственно, там, обеденная зона и вот зона отдыха, именно где... Если мы вспомним все а, сериалы американские, вот у них как раз вот в, в таком вот формате именно и эргономика простроена, что есть рабочая зона, есть зона отдыха, и вот есть место, где все там тусуются. Какие минимальные площади жилых комнат вот в таких вот квартирах? 3 евро, 2 евро? Смотри, получается, если мы говорим про 2 евро планировку, соответственно, там площадь кухни, минимальная кухня-гостиной от 15 квадратных метров, и спальня при этом будет 10 квадратов. То есть это вот классика 2 евро. Если мы говорим про 3 евро, то там будет как раз вот 17-18, ну и больше кухня-гостиная, то есть минимум, да, там от 17 квадратных метров. И спальни будут 11-10 квадратных метров. Но есть тенденция к тому, что площадь комнат именно она уменьшается. То есть есть, опять же, варианты планировок, где комната 8,5-9 квадратов. То есть да, влезает только кровать. Да, и пару тумбочек. Все. То есть это место для того, чтобы там спать, читать, медитировать, но ни в коем случае там не работать в большинстве своем. Не заниматься спортом, не работать, да? Только вот пришел, плюхнулся в кровать. Да, и это как бы в целом многим сейчас это непонятно, но те, кто это попробовал, такой формат в целом нравится. Потому что действительно в комнате там должна быть стоять удобная э, кровать с э, ортопедическим матрасом, э, хорошее освещение, к примеру, там, ночники там, и так далее. И вот человек проводит там приватное время там, для себя, со своими мыслями, там, ну, спит, там, ну и делает все, что он захочет. А уже непосредственно гостиная предполагает уже там, все увеселительные мероприятия там, ну, и так далее. Два евро, три евро примерно в одном, ну, скажем, спросе. Э, я бы сказала, что сейчас уже Спрос больше к 3 евро. И интересный момент, что сейчас начали пользоваться популярностью квартиры еще большей площадью, именно трехкомнатные и 4 евро. Это вот именно тренд, наверное, именно этого года, потому что... Есть понимание вообще, с чем этот тренд связан? Слушай, я думаю, что это, скорее всего, связано с тем, что есть акционные предложения по ипотеке для молодых семей, там, где дети родились после 1 января 2018 года. То есть программа «Семейная ипотека», и застройщики предлагают интересные варианты ставок. То есть там от нуля, условно, процентов, и чаще распространенный процент – это 1,2, 1,5, 2, 3 и так далее. На весь срок кредита. Людям это интересно, тем более, если у них есть семья, один ребенок, и они предполагают, что в ближайшем будущем они а, захотят еще одного ребенка, то у них у него будет отдельная комната, то есть с, так, с таким заделом на будущее уже. Ну, то есть мы сейчас наблюдаем, что действительно трехкомнатные квартиры 4 евро их очень быстро разбирают молодые семьи. То есть как раз-таки появился такой некий тренд, что э, квартиру покупаем не для того, чтобы вот сегодня закрыть свои потребности, а уже на перспективу. Да, да. То есть коучи сделали свое дело, и поэтому мы стали более дальновидными. Э, то есть квартиру в основном э, люди более осознанно покупают и понимают, что в квартире они не будут жить всю свою жизнь. И если раньше аналитики говорили, что квартиру приобретают в среднем один человек, три-четыре раза за всю жизнь, на самом деле сейчас практика показывает, что люди могут менять недвижимость там, от минимум трех раз и до бесконечности, mm -hmm. то сейчас, наверное, люди уже просто понимают, что они могут продать это капитал, недвижимость и купить себе больше площади в другом районе, с, другим, там, с другой планировкой, с другим дизайн-проектом ну, и так далее, поэтому недвижимость обновляется достаточно быстро. Хорошо, а какие у нас сейчас тренды на планировке квартир? Ну вот разобрались, что у нас 2 евро, 3 евро — это популярные спросы. Угу. Какие тренды на планировке? Тренд на планировке следующие. То есть, если мы говорим про кухню-гостиную в большой квартире, это у нас от 20 квадратных метров и больше. То есть 19-20 — это прям оптимально для, там, 3, для 3 евро планировки. Это обязательно раздельный санузел, это место под гардеробную, это ниши для хранения вещей, это комнаты с правильными квадратными либо прямоугольными формами, чтобы не было выступов, колонн там, и так далее. Ну и, соответственно, чтобы санузел был достаточно нормального размера, чтобы была ванна. Ну это вот конкретный запрос именно для 3 евро планированных. Ну сейчас в основном, наверное, совмещенные да, санузлы? Совмещенные, но если мы говорим про 3 евро, то там, скорее всего, есть гостевой санузел и вот совмещенные хозяйские. А если мы говорим о студиях? Вот, кстати, в студиях есть классный тренд, это студии с двумя окнами. То есть, если раньше, как только студии были в, поступили в продажу, они были просто вытянутые, прямоугольные, с балконами 2-3 квадрата, то сейчас уже застройщики начинают думать о том, что, что интересно для жизни. Ну, это хорошие застройщики. Mm -hmm. И, соответственно, делают квадратные студии, где проще размещать мебель, технику и изонировать пространство. И вот самый топ в продаже, если мы говорим про тренды э, там, 21 -го года в студиях, то это студии с двумя окнами. То есть они такие же по площади mm -hmm. или больше? Они могут быть такими же по площади, то есть в 25 квадратных метров может быть спокойно разместиться студия квадратная, только у нее будет выступ, где есть лоджия. Mm -hmm. И это будет прям удобно для жизни, потому что можно прям поиграть с планировкой и придумать варианты э, планировочных решений так, чтобы это было в конкретном случае для человека, который такую квартиру приобрел, удобно. Либо можно сделать э, прозрачную перегородку между э, зоной приготовления еды и зоной отдыха, либо сделать, к примеру, спальную зону, зону отдыха и рабочую зону. И это позволяет квартире сделать вот, именно с планировкой э, два окна в квартире. Боюсь, что с одним окном и прямоугольными тут вообще особо сильно не разбежишься. Нет, поэтому их в меньшей степени вообще покупают, и они уже отжили свое, так скажем. Поэтому, если вы выбираете квартиру для жизни либо для инвестиций, в любом случае смотрите на планировки, это супер важно. То есть даже когда люди покупают для инвестиций квартиру, один из нюансов, который обязательно нужно предусмотреть, это планировка. Какая она уже изначальная. Потому что в дальнейшем эту квартиру будут рассматривать люди в основном для жизни, и они уже подумают, вообще интересно ли им такой вариант... Квартиры тренировки. студии рассматривать для жизни? Конечно, рассматривать для жизни, кто целевая аудитория. Это студенты, это люди, которые покупают свою первую, к примеру, недвижимость, и у них есть определенная сумма денег, и они уже хотят свое жилье. Они устали снимать, они устали. либо они разъезжают с родителями, либо это обмен, либо еще какая-то история. То есть, так, скажем, стартап, да? Это стартап. То есть и все прекрасно понимают, что студия — это не ненадолгий период времени. То есть это в разрезе 2-3 года, и дальше мы уже смотрим другой вариант, даже год и дальше уже смотрим другой вариант для жизни. Как часто возникает запрос на перепланировку таких, не таких, а вообще квартир? То есть вот при покупке квартиры человек смотрит, чтобы была максимально удобная, комфортная планировка, и даже в голове мысли не возникает, что ее можно перепланировать. Либо сразу, да, то есть вот человек, ты предлагаешь планировки, он такой, так, планировка неудобная, но могу сделать там, с ней то-то, то-то. Частый запрос? Каждый день. Каждый, божий день. Каждый день. На самом деле, да, то есть у людей возникает мысль о том, что а мне как удобно? Мне как будет удобно в этом пространстве жить? А как я хочу, чтобы это было? Вообще тенденция идет к тому, что люди любят жить с комфортом. То есть уже прошел... Прошло время, когда люди думают о том, что, ну, как есть, так есть, смирюсь с тем, что есть. Все уже приходит к тому, что все любят жить с комфортом. Вот одним словом, который выражает э, и потребность в перепланировке. То есть уже смотрят на то, что вот здесь мне эта ниша удобна, или я могу ее использовать под другое назначение. А вот неудобно, чтобы это выход был в санузел, к примеру, из коридора, или я могу сделать себе мастер-спальню и сделать э, вход в санузел, допустим, из комнаты. А мне удобно, чтобы была эта, к примеру, гардеробная, или я могу ее переделать на другое назначение. А я вот хочу, чтобы у меня была кухня 12 квадратов, или все-таки хочу большую кухню-гостиную в 30 квадратных метров при объединении там соседней комнатой. Вот. Но всегда есть э, другой момент, обратная сторона медали, что в перепланировках мало понимают. У нас как в России происходит? Сначала сделали, а потом думают, как, как, как продать и как, пере, как узаконить. Э, либо делают, к примеру, внутри Спит художник, который хочет снести все стены, поменять все в квартире. То есть, человеку внутренне не устраивает, что он купил такую квартиру, он хочет все переделать. Он переделает, а потом думает, как продать. Ну, то есть, вот разные ситуации, но вопрос именно с, планиров... с планировками, с перепланировкой, он возникает у людей, я думаю, что много раз по, по Питеру, но вот у меня конкретно с моими клиентами это каждый день случается такая история. Ну, я имею в виду, что вопросы планировок и перепланировок там и так далее. Но при этом, насколько я понимаю, многие стремятся найти изначально идеальную планировку. И я сейчас не говорю о застройщиках. Уже, допустим, перепланированную, ну, то есть вопрос как раз-таки инвестиции, да, если ты приобретаешь квартиру, ее, если ты знаешь, как ее перепланировать и сделать ее прям супер суперкомфортной, удобной, стильной, да, сделать красивый дизайн, то... Это является большим преимуществом вот человек, который будет... К чему я это? Раньше очень ценилось при покупке квартиры, когда там, знаешь, евроремонт, классные обои, окна, батареи поменены. И это влияло на стоимость прода... ну, при покупке квартиры, при продаже квартиры. Сейчас влияет то, что сделано в квартире, планировка, ремонт на ее стоимость, на ее, так скажем, рентабельность. Да, прям напрямую влияет. Но, опять же, если мы говорим про инвестиции, все нужно считать. В инвестициях, в принципе, нужно всегда считать. Но именно планировочное решение и ремонт в квартире, и эргономика, это прибавляет плюс к стоимости квартиры. Условно, если мы возьмем к сравнению однокомнатную квартиру и 2 евро, с интересной планировкой, с нишами, с удобным входом в комнату, с продуманной зоной, с рабочей зоной, с гостиной адекватной, с санузлом продуманным и так далее, она будет по стоимости выгоднее, чем однокомнатная классическая квартира. То есть самое главное, чтобы не увлекаться, и, в, к примеру, если это обычный дом, не нужно вкладывать большие деньги в супер дизайн-проект, и делать это по, по, по последним трендам и стилям. То есть здесь должно быть а, определенные критерии. Это должно быть а, обычно, это светлые тона, это а, хорошее. Я просто вспоминаю большой процент на рынке квартир. Это не светлые тона и какие-то, ты знаешь, такие пастельные, а это вот желтые какие-то обои. Мне кажется, я не знаю, это какой-то сумасшедший тренд, откуда он появился, вообще не понимаю. Я знаю, откуда появился. В 2005 году Потому что если посмотреть, в 2005 году, в вот 2005-2008 было модно оранжевый обои. <свят> были модные вот как раз вот, и причем, Таня, ты сейчас у меня просто самое сердечко. Эти вопросы вообще, эта тема, <свят> это... <Так> <свят> <свят> ты говоришь, <убери, свят> что у тебя дома оранжевые обои? <свят> Нет, у меня дома светлые обои. Это моя насмотренность на вторичном рынке. Потому что люди, когда делают ремонт для себя, я вас очень прошу, не делайте фисташковый унитаз. И не надо делать черный санузел с красным унитазом. Не надо! Это никому не нравится. Есть определенный процент квартир, которые сделаны с ремонтом, очень ярким, но этот яркий ремонт никому не нужен. Сейчас то, что есть, если мы говорим, опять же, про тренды, про спрос и про актуальность, это э, светлые нейтральные оттенки, это опять же дерево, это зелень, это светлые вот обои и спокойная тенна. Никто никому не хочется приходить домой, и чтобы у него был, э, не знаю, Разноцвет. разноцветная кухня, яркая. Всем хочется спокойствия, и хочется дом рассматривать как тихую гавань и место комфорта, спокойствия и там, безопасности. А когда у тебя ты приходишь ночью на кухню, у тебя <laughs> кухня сияет. Ну, я утрирую, конечно. Да-да-да, я, конечно, утрирую, но это влияет на психическое состояние человека. Это точно. Я просто... Мне казалось, что люди сейчас, покупая, приобретая квартиру, при любом раскладе делают ремонт и все переделывают. Я хочу сказать, что сейчас тенденция к тому, что люди не хотят делать ремонт. Они не хотят ä, тратить деньги, они не хотят делать Ежедневный выбор в пользу этой плитки или этой плитки ⁇ это когда вот обычно ремонтами заморачиваются семейные пары, которые понимают, что они в квартире будут жить, примерно, там, от 3 там, до семи лет ближайших. И это не, то не факт. В основном люди смотрят варианты того, чтобы уже заехать и жить в этой квартире. То есть и такие квартиры на рынке улетают как горячие пирожки, если сделан... Свежекосметический ремонт. Если продуманы до мелочей ниши, вот различные нюансы в квартире. Но вот представьте, заходишь в квартиру, а за тебя уже все придумали. То есть продумали, где у тебя будут висеть полотенчики, как у тебя открывается легким нажатием руки э, дверка, для там, где стоит э, стиральная машина. А вот тебя на кухне уже продумали, что вот здесь будет включен свет, а вот здесь у тебя кранчик, который еще там фильтры для воды. А вот здесь у меня, знаешь, там, и вот, э, открываешь балкон, а у тебя уже там столик для, как рабочее место. И ты такой, боже, как я хочу купить эту квартиру. Понимаешь, вот это так работает. То есть когда чуть больше любви добавить в свою работу, к примеру, если это мы говорим про инвесторов, то и выгода получается всегда больше. А не так, что купил объект, что-то сделал. Что-то сделал, вот так, типа, главное, И что... думаешь, что она стала дороже. так да. вот, Ты уже как бы не в черновой отделке продаешься, а ты продаешь в ремонте, так скажем. Да, да, да. С отделкой. И ты думаешь, что она дороже. А по факту человек, если не увидел ценность в том, что ты сделал, то ему твой ремонт вообще ехал... да. Да, да, да, да, все верно, так и есть. Аня, смотри, есть еще такой миф, либо ты его сейчас подтвердишь, либо опровергнешь. Наши некоторые клиенты очень сильно переживают за жилую площадь. Это сейчас действительно ценится или это уже какой-то устаревший, ну, устаревший тренд, это уже действительно миф? Само, вот если мы говорим про жилую площадь, то важно не количество квадратных метров, а их качество. То есть мы опять возвращаемся к важности комфортной планировки для жизни. Mm -hmm. То есть количество квадратных метров, там, к примеру, 20 квадратных метров, но это будет одна комната или это будут две комнаты там, по 10 квадратных метров. Принципиально разная позиция. Вот. Но и опять же, есть комнаты, к примеру, в больших квартирах, 14-16 квадратных метров, но они будут вытянутые, прямоугольные. Либо это будет, к примеру, 13 квадратных метров, но она будет компактная, без каких-то либо откосов, либо там вентиляционных шахт. Она будет красивая, квадратной формы 13 квадратных метров. Это будет удобнее, нежели чем вытянутая 16-квадратная комната. Ну, то есть условно обращаем внимание даже не на площади, а на формы помещения? На формы, на эргономику того, где эти кварти... комнаты расположены. Какая сторона света, к примеру, какой этаж, какой вид, тоже имеет значение. То есть Интересно, это все, да, да, да инфраструктура да. это дает вот как раз комплексное понимание ценности квартиры. Ну и, конечно, конкуренты. А покупают ли люди квартиры с самовольными перепланировками? Продают, понятное дело, а покупают ли и насколько сейчас легко, не глядя, это делают люди? Ты знаешь, я могу сказать, что если мы возьмем за последние три года, я могу сказать, что если три года назад люди более лояльно к этому относились, и можно было придумать а, способы для того, чтобы купить даже квартиру с а, неузаконенной перепланировкой а, в ипотеку. Так можно, так не делайте, конечно же. А, вот. Сейчас идет все к тому, что люди понимают а, последствия, и они понимают не только правовые последствия, они понимают еще финансовые последствия того, что они могут купить квартиру с неузаконенной перепланировкой. Это вот минимально. А еще плюс проблемы вообще в эксплуатации, они тоже могут возникнуть, потому что никто никогда не скажет, насколько качественно сделана перепланировка. То есть, если один человек к своей работе отнесся очень ответственно и качественно сделал перепланировку, то другой мог допустить какие-либо технические недочеты, да. и это потом повлекло за собой вот цепочку неразрывную. Да. Вот. Если возвращаться к вопросу, покупают ли, покупают, но всегда... Я, допустим, своим покупателям точно проговариваю последствия таких, допустим, перепланировок. Ну и, наверное, это уже не речь об ипотеке, это, скорее всего, живые деньги. В основном, да. То есть в основном покупают э, за живые деньги, то есть за прямые, за наличку. Но, опять же, это должна быть очень низкая цена. То есть мы сразу понимаем, что если перепланировка не узаконена, то она будет стоить дешевле, нежели чем узаконенная перепланировка. Потому что сейчас люди более осознанные, и причем, особенно если мы говорим про сегмент недвижимости, бизнес, элитную недвижимость, то люди очень трепетно относятся к документам, они очень трепетно относятся к тому, чтобы у них не было в дальнейшем никаких проблем. То есть они очень ценят свое время, поэтому не нужно там, дополнительных движений делать. То есть либо квартира уже с хорошей там, документацией, все узаконено, либо это уже просто другая квартира. Причем здесь, кстати, один из страхов – это то, что купить квартиру с мало то, что с самовольной перепланировкой, так еще с незаконной планировкой. Это две разные вещи, да. Да? когда мы ее потом впоследствии даже узаконить не можем. Да-да-да. То есть рынок Питера обширный. Если у человека глобальные проблемы с документами, это мы не говорим только там про там, юридическую сторону, но и плюсом еще вопросы к перепланировке, а мы понимаем, что это живой дом, это есть соседи, и есть последствия, есть еще финансовые затраты, временные и так далее, и так далее. Человеку, возможно, проще будет найти другой вариант квартиры. Да, конечно. Незаменимых квартир нет. Тем более сейчас. Да, mm -hmm. тем более сейчас. В Инстаграме оставляли окошко для вопросов и собрали некоторое количество, которое мы сегодня обсудим. Задим Ани. И начнем. Ну, мне кажется, на какие мы уже ответили. Может быть, что-то ты еще добавишь. Я их озвучу. Mm -hmm. Возможно, еще какие-то тонкости ты добавишь. А как купить в ипотеку квартиру с незаконной перепланировкой? Сама планировка квартиры очень нравится. Ну, я так понимаю, в ипотеку... Смотря какая перепланировка, потому что... И какой банк. Это важные детали, потому что некоторые банки упрощают э, возможность покупки квартиры в ипотеку с неузаконенной перепланировкой. То есть есть критичные моменты, но опять же мы смотрим конкретный банк и конкретную квартиру, конкретную перепланировку. В любом случае делается отчет об оценке, но ну, прежде чем тратить деньги на отчет об оценке и вообще всю историю начинать э, с покупкой этой квартиры, лучше обратиться в банк и уточнить, какие моменты э, для них то есть банк может прописать определенные условия. Да, конечно. То есть есть даже варианты того, один из банков срок да. срок да да для узаканивания либо для возвращения в первоначальный вид. То есть да, там есть разные варианты именно с моментами, с перепланировками. Есть банки, которые очень критично к этому относятся и говорят изначально о том, что просто проговорите с кредитным менеджером в банке, затроньте вопрос именно перепланировок и запросите список того, что для них допустимо, а что нет. Просто сейчас, так как у нас нет деталей, сложно порекомендовать какой-то либо четкий план. Но вот один из советов, рекомендация обратиться к ипотечному менеджеру в банк, который вас сопровождает, и запросить список документов именно по перепланировке, и тогда уже можно будет принимать решение. Следующий вопрос. При выборе риэлтора, с чего начать разговор? Мне кажется, здесь больше вопрос о том, как найти своего риэлтора. О, да. Это как найти своего, извините за сравнение, стоматолога, косметолога. Это человек, которому вы должны доверять. Если вы уже изначально человеку не доверяете, это не ваш человечек, это не ваш риэлтор. Ну, какой-то кейс, какие-то основные э, качества, да, на которые нужно обращать внимание, либо профессиональные. А, давай так, а, несколько качеств выделю, на мой взгляд, что должно быть важно при выборе риэлтора. Первое, вы должны человеку доверять, так как а, он будет вам советовать и сопровождать вас в течение сделки, и, возможно, дальше, и возможно, вы не одну квартиру купите, да, там, но это при условии, что вы человеку доверяете, потому что это вопрос не покупки, булки хлеба, это вопрос недвижимости, достаточно больших вложений. То есть, первое, это доверие. Второе, это вы должны совпадать по ценностям. То есть, к примеру, человек, допустим, ну, риэлтор может быть, к примеру, не всегда чист на... Господи, сейчас ну, условно, забыть какой-то объект, да, который может быть неликвидным. Но да, уже, он но может не договаривать вам о чем-либо, либо, либо э, больше свою выгоду преследует, чем вашу. То есть, к примеру, он знает, что на рынке есть несколько предложений, и он вам будет предлагать именно то, что ему выгодно, а не выгодно вам. То есть это тоже один из нюансов. Соответственно, третий – это э, он должен вас слышать, слушать и слышать, потому что бывают ситуации, когда... Спорные какие-то моменты, там, неудобные моменты. Нужно, чтобы вы друг друга слышали. И человек мог с вами работать достаточно длительное время и то есть, подстраиваться где-то под вас там, и так далее. Под график. Да, под график, соответственно. Есть нюансы, когда люди не могут выходить на связь в течение дня, и не могут только в вечернее время, к примеру, общаться. То есть нужно это все проговаривать. То есть главный совет, когда вы будете встречаться с своим риелтором на консультацию, на первую встречу, Максимально задавайте вопросы по специфике работы. Человек будет готов вам с удовольствием обо всем этом рассказать, если вы об этом спросите, либо а, так, так, такая потребность у вас будет. Вот. И, конечно, там про условия работы: какие границы есть, какие, там, какие стоимости там, и так далее, чтобы для вас потом это не было сюрпризом. Как вот, кратенько это так. А, так, покупаю, покупаю застройщика, как упростить на перепланировку до сдачи квартиры. Ну, условно, можем ли мы сделать. Перепланировку до того, как получили ключи, подписали акты все о приеме квартиры. Раньше это было возможно. Сейчас, на данный момент времени, этого сделать нельзя. Пока вы не примете квартиру, вы ничего, никакие изменения в документы не можете внести. Соответственно, когда вы подписали акт приема передачи, вы в любом случае должны зарегистрировать право собственности. Когда вы его уже зарегистрировали, то начинается этап вот именно... Перепланировки, да, в законном порядке. Раньше действительно были особенности проведения технической инвентаризации, поэтому, возможно, такое пролетало. То есть такие, возможно, были ситуации и, в принципе, есть даже реальные истории. Но сейчас с этим все строго. Так, какие квартиры популярны у инвесторов для посуточной аренды? Какой планировки, какие особенности у таких квартир? Давайте начнем с того, что в зависимости от бюджета, от локации, от местоположения и так далее, но вот если возьмем самые основные общие моменты для посудочной аренды, это должна быть хорошая инфраструктура, то есть это метро, это доступность к центру города, к примеру, либо это к аэропорту доступность хорошая затем магазины, то есть рестораны, это должно быть все шаговой доступности. Это основные моменты, да? Затем дальше поехали. Когда вы будете рассматривать покупку квартиры для инвестиций, именно для посуточной аренды, обязательно смотрите на конкурентов. То есть какие варианты планировок есть у конкурентов, по какой стоимости они их сдают, какой ремонт там, и так далее. В классике, если мы берем сегмент вот «комфорт», это в основном студии от 25 до там, 27 квадратных метров, может быть, чуть меньше, чуть больше, да? то есть предполагает небольшой разбег. Соответственно, это квадратная комната, санузел, ну и, соответственно, самое важное, это эргономика, чтобы человеку было жить комфортно, то есть места для хранения. Возможно, сейф будет установлен там, как вариант, да, личные вещи хранить. То есть, возвращ... Конечно, то есть мы возвращаем... Конечно, и обязательно, чтобы это были светлые оттенки. То есть есть сейчас достаточно много дизайнеров, которые именно занимаются э, дизайн-проектами для квартир посуточной аренды. Mm -hmm. И они пользуются хорошей популярностью. То есть мы уже здесь отходим просто от светлых тонов. Мы здесь уже уходим в историю, когда человек должен прийти э, в свой номер да, в квартиру и почувствовать себя как дома. То есть ему должно быть уютно, комфортно, и он захотел к вам вернуться снова и снять ваши апартаменты либо квартиру. Снова. И не думать, где искать утюг, как включить свет. То есть, должно быть все интуитивно понятно. Да, то есть, вы должны прям заходить в квартиру и понимать, что у вас здесь о вас позаботились, тут о вас позаботились, здесь предусмотрели, там предусмотрели. И кровать удобно, и здесь хорошо. И посудомоечная машина, к примеру, стоит там. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, везде вот красота в деталях. Вот так же и здесь. Так, как часто при покупке смотрят на согласованность перепланировок? Мы уже этот вопрос, в принципе, затрагивали. Может, что-то добавишь? Часто смотрят, всегда смотрят. Просто не все покупатели э, в теме про последствия там, и, и, и, и, и, и так далее, и так далее, и они не всегда сходу могут определить, есть ли вообще перепланировка в квартире или нет. И недобросовестные продавцы могут сказать о том, что есть... Перепланировка не узаконена, только когда вы уже начнете готовиться к сделке. Поэтому, когда вы будете смотреть квартиры на вторичном рынке, всегда задавайте вопрос продавцу, есть ли у вас в квартире перепланировка. Если есть, то какая? И тогда уже можно будет дальше делать выводы. Критично это не критично. Наверное, выводы. еще такой совет от меня, даже не то, чтобы задавать вопрос продавцу, а самостоятельно заказать выписку ЕГРН, e потому что продавец может не знать, быть в заблуждении сам и так далее. То есть, могут быть много факторов, которые, может быть, не намерены со стороны продавца, отвечая, что там нет, нет самовольной перепланировки. Ну и в продолжение к этому вопросу, влияет ли это на стоимость и скорость продажи? влияет напрямую влияет если перепланировка не узаконена и причем она э, масштабного плана то конечно влияет и на стоимость и на скорость продажи я действительно не завидую продавцам которые э, решили продать квартиру самостоятельно то есть без участия без, без какой-либо помощи профессионалов к меру риэлторов э, и собственно не завидую покупателям которые решили купить квартиру с ним законной перепланировкой. То есть это, знаете, история 50 на 50. То есть возможно, что все, все нормально, то есть перепланировка не критична, и жить там можно, и все в порядке. А бывает так, что перепланировка, она может нести последствия. То есть здесь в конкретном случае нужно все смотреть. Но как деньги любят счет, так и документы любят порядок. Поэтому лучше, чтобы все было в порядке. Хорошо нет, сказала. Нет, нет. Когда наилучшее время для покупки квартиры? Пять лет назад. Ха -ха -ха. Сейчас. Это да, ну то есть это, об этом действительно говорят о том, что лучшее время для покупки квартиры пять лет назад. Ребят, кто хотел купить квартиру еще летом девятнадцатого года, не купил. Страдает. Покуп... Страдаете, да? Все хотят квартиры по цене 2019 года, я с вами, я бы тоже хотела сейчас купить квартиру по такой стоимости, но правила рынка таковы, что цена растет, причем стремительно, стремительно очень стремительно, вот, к примеру, кейс последнего месяца, кейс вот октября Клиентам мы купили две квартиры для инвестиций под семейную ипотеку по переуступке. Об этом мало кто знает, что можно покупать переуступки от физических лиц под программу семейная ипотека. этот как раз когда ребенок родился после 1 января 2018 года. И мы купили квартиры рядом с объектом, который недавно стартанул. И цена... В данном доме была равна цене старта продаж, то есть в новом доме, сроком сдачи 24 год. И сейчас за месяц цена, пока документы были на регистрации, цена на каждую квартиру увеличилась на 1 миллион. Да, как, как бы <сínt> <сínt> сесть в машину времени и вернуться в 2019 год. То есть в 2019 год, да, и сейчас есть, это к тому, что и сейчас есть хорошие варианты для приобретения, все зависит от ваших возможностей, от ваших пожеланий, от ваших там, мечтаний и так далее. То есть вот от этого. Если вы готовы к приобретению квартиры, не откладывайте это на долгий период времени, покупайте сейчас. Но бывают ситуации, когда лучше, к примеру, людям арендовать квартиру. Потому что это большая финансовая нагрузка, если это ипотека, там, другие нюансы есть, отлагательные условия. Просто каждый человек уникален, индивидуален, поэтому рассматривайте конкретно свою ситуацию с позиции адекватной, да, и принимайте решения. Но не откладывайте, если у вас есть все возможности для покупки квартиры в долгий ящик, потому что цены продолжают расти. Понятно. Так, ну и, ну и последний завершающий вопрос. Подводные камни при покупке апартаментов. Давайте назовем это не подводные камни, а нюансы. Нюансы при покупке апартаментов в том, что, во-первых, это назначение помещения не жилое, так как строится для, на земле, которая с другим назначением. То есть не для жилой застройки, а для коммерческих э, зданий, застроек в первый момент. И То есть там используется материнский капитал для покупки апартаментов, под семейную ипотеку. Вся история-то не подходит. Есть определенные другие программы для покупки апартаментов в банках. Это первый момент. Второй момент, что а, стоимость коммунальных платежей будет выше на процентов 25-30. Но с чем это связано? Это не потому, что это апартамент, да, а потому, что есть а, хорошая управляющая компания, есть инфраструктура в апартаментах, к примеру, бассейны, спортивные залы, а, различные коммерческие помещения. То есть вот, вся инфраструктура, там, уборка номеров там, ну, и, так далее, и так далее, То есть это все а, связано с тем, что у человека... Высокий уровень комфорта проживания. То есть, вы, как будто приехали в гостиницу и э, по факту там проживали. Все апартаменты так? Практически да. То есть то большинство такой отельный формат. Отельный формат, то есть сервисные апартаменты, есть апартаменты, которые строили э, для жизни. То есть, там конкретно лайк э, like на площади мужества, есть апартаменты. Там уже больше был формат именно для проживания личного. Вот. Сейчас то, что строится, это больше тенденция к тому, что это все-таки сервисные апартаменты под управлением управляющей компании. Что еще, да, важного, что при покупке апартаментов, к примеру, стоимость будет в прайсе 4 миллиона рублей, но когда вы захотите их купить, управляющая компания вас будет обязывать покупать дополнительное оснащение, которое будет стоить 400, вернее, 500-600 тысяч рублей для того, чтобы их приобрести. Пожарная сигнализация? Нет, полностью оснащение а, квартиры. Да. да, то есть, есть. А, это... имеется в виду mm -hmm. мебелировка, все вот это, да. То есть, если мы смотрим на стоимость, это тоже нюанс. То есть, вы смотрите на стоимость квартиры, она стоит, к примеру, там, 4-4,5 миллиона. А когда вы захотите ее купить... То есть вам еще скажут, заполняйте, вернее, оплачивайте договор на мебелировку. Конечно, это заранее все проговаривается, но чтобы для вас это не было сюрпризов, лучше уточнять, обязательно ли приобретать мебелировку. Еще важный момент, смогу ли я, если вы хотите купить апартаменты для жизни, задавайте обязательно вопрос при покупке, смогу ли я лично проживать в квартире, либо это только сдача в аренду, потому что у некоторых застройщиков апартаменты только для сдачи. То есть это прям проговаривается заранее, заключается договор, который проходит регистрацию, и вы заключаете договор на пять лет. Ну это, кстати, наверное, определенный подводный камень, да, понимаешь? Это определенный подводный камень, поэтому изначально нужно определиться, это апартаменты для жизни, либо это все-таки для инвестиций. И э, апартаменты сейчас тоже один из хороших инструментов для инвестиций. Я себе купила апартаменты, они выросли за месяц на миллион рублей. Ну, то есть, опять же, это аналитика, локация, инфраструктура, застройщик, старт продаж там, и так далее. То есть, это все тоже было продумано, прежде чем принимать решение. Вот, поэтому прежде чем покупать, нужно эти все за и против сложить. Ну и важный момент, что в апартаментах нет э, регистрации. В некоторых апартаментах возможна временная регистрация, но если вы покупаете апарт, лучше сразу э, предполагайте, понимаете, что в апартаментах постоянная регистрация невозможна. Круто. Ань. Было, мне кажется, настолько прям информативно и полезно. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Я думаю, что вы подчеркнули для себя очень много. И будете осторожно покупать, продавать, покупать свою недвижимость. Ну что, на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.